А что беспокоит? А, Скрепление позвоночника. А, вот, когда играю mm -hmm. на скрипке, а, долго стою прямо, ну скажем, долго это час-два, mm -hmm. начинает а, ноль спина. И сел, сосредоточиться не могу. Должен взять и отдохнуть. А как вышли на нас а, Отец увидел в Ютубе. В Ютубе? Да. Mm -hmm. Ему просто понравилось, как управляют. Mm -hmm. Сейчас будем проводить осмотр. Так, первый грудной хорошо стоит, второй смещен. Будем его ставить на место. Так, правосторонний легкий скориоз первой степени. Будем двигать влево. Позвонки немножко ротированы вправо. Будем двигать влево убирать ротацию на грудном отделе Так, поясничные позвонки. Так, пятый, четвертый, третий, второй и первый позвонки поясничные торчат вверх с стес будем убирать, формировать лордоз. Так. Так, крылья. Так, гребень по кости в одну линию. Таз ровный. Так, пяточки ровные, одинаковые. Длина ног одинаковая, Смещение в тазу не вижу. Сейчас начнем вправлять с крестца и будем двигаться вверх. Сейчас сделаем глубокий вдох носом. Длинный выдох ртом. На выдохе расслабляем тело. Вдох. Еще раз. Хорошо. Еще. Хорошо. Еще. Хорошо. Еще. Хорошо. Расслабили тело. Вдох. На выдохе расслабляем максимально мышцы. Хорошо. Еще. Еще. Вдох. Угу. Еще. Еще. Хорошо. Отлично расслабляйте, вдох. Расслабьте тело, расслабить. Вдох. Хорошо. Меняем положение. Лежа на спине, головы камни. Так, спим как? На животе, на спине, на боку. На боку. На боку. На боку. Атлант смещен влево у массиста трусы здесь неприятно больно да? угу. а вот здесь без разницы так. приятно так. Угу. так первый смещен влево второй за ним влево и третий четвертый вправо пятый вправо шестой седьмой стоят относительно остальных ровно угу. Сейчас сделаем глубокий вдох. На выдохе окидываем голову и расслабляем мышцы шеи. Вдох. Выдох. Раслабляем. Хорошо. Отлично. Хрустит шея. Угу. Вдох. Выдох. Еще раз. Выдох. Угу. Еще раз. Выдох. Угу. Хорошо. Стиснули зубы, убрали язык, вдох носом, выдох носом, вдох. Еще раз. Еще раз. Ого. Шея, грудь, поясница, где хрустнула. Грудь и шея. Ага. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Угу. Хорошо. Расслабили. место угу. ставим. Хорошо. Положим глубокий вдох. На выдохе расслабили мышцы шеи. Выдох расслабили мышцы. Хорошо. Отлично. Расслабили плечо Стоп. Расслабили плечи. Вдох, выдох. Хорошо. Расслабили плечи. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Отлично. Все сейчас на месте. Не больно, да, сейчас вот здесь вот? Угу. Здесь тоже не больно. Отлично. Вдох. Выдох. Еще. Выдох. Хорошо. Еще. Выдох. Хорошо. Как чувствуемся? Нормально. Вдох. Mm -hmm. Выдох. Вдох. Mm -hmm. Выдох. Вдох. Mm -hmm. Выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Расслабили тело. Хорошо. Отлично. Лежим, лежим, лежим. Вставать не надо. Подняли голову. Угу. Попустили. Угу. Угу. Отлично. Принимаем положение лежа на боку, ко мне лицо. В нижнюю руку под голову. Угу. Верхнюю согнутую локти. Нижняя прямая, верхняя согнута. коленном суставе. Вдох. Расслабили тело. Хорошо. Другая сторона. Ну, таз ближе ко мне. Вот это. Вот Вдох. Вдох. Вдох. Хорошо. Отлично. Возвращаемся. Обняли себе. Вдох, выдох, хорошо. Вдох, выдох, хорошо. Угу. Угу. Поменяю руки. На животе через подушку ложимся лицом в отверстие ложимся удобно подушку вот под, под собой регулируем чтобы было удобно да, комфортно чтобы у нас процесс не призывался удобно лежите да. изголовье может кушетки немножко приподнять или нормально нормально нормально и так марк леонидович сейчас где-то потрясет Слезки врезут, током пробьет. Угу. Самое главное, акцентируем внимание на дыхании. Дышим глубоко. Глубокий вдох, длинный выдох. Расслабляем центральную нервную систему. Центральная нервная система расслабляется и расслабляет за собой мышцы. И мне легче работать. Концентрируем свое внимание на дыхании. Слушаем меня внимательно. Сейчас будем ставить второй грудной в правильное положение. Вправлять. Глубокий вдох носом. Длинный выдох ртом. На выдохе расслабляем. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Угу. Вдох. Дох. Хорошо. Дох. Хорошо. Дох. Хорошо. Дох. Молодец. Дох. Хорошо. Отлично. Дох. отлично хорошо дышишь молодец тело расслабляешь удобно очень и приятно работать сейчас будем раздвигать межпозвоночное пространство улучшать обмен веществ меж позвоночным просто в межпозвонковом пространстве угу. позвонковое пространство раздвигать будем увеличивать вдох выдох молодец вдох, вдох. вдох. вдох. Дох, дох, дох, дох, дыши, дыши, дыши, теперь дышим, дышим как собачка, мелкими, мелкими, дышим, дышим, дышим, восстанавливаем дыхание, дышим, дышим. успокаиваем центральную систему, снимаем возбуждение дыханием. Молодец. Дышим-дышим. Отлично. Вдох. Выдох. Отлично. Вдох. Вдох. <связывая> Молодец. Отлично. Все делаешь четко. Вдох. Чуть-чуть осталось. Еще раз молодец отлично проверяем нашу работу хорошо расслабь расслабь тело не напрягайся хорошо угу. хорошо молодец Здесь не нравится в некоторых местах. А, нет, сейчас хорошо. О, хорошо отдал. Итак, сейчас будем раздвигать повздошно-кресовое сочленение. Снимать спазмы, убирать зажимы. Сейчас начну обрабатывать. До этого делаешь глубокий вдох, длинный выдох. Когда начинаю обрабатывать, делаешь короткие вдохи. Легче переносится. Глубокий вдох. Длинный выдох. И короткими. Короткими дышим. Дышим, дышим. Ртом, ртом дышим, не носом. Хорошо. Хорошо, молодец. Вдох. Выдох. Короткими. Молодец. Дышим, дышим. Молодец. Еще раз. Вдох. Выдох. Короткими. Молодец. Отлично. Вдох. Выдох, короткими. <звы> дышим, дышим, дышим. <звы> Молодец, отлично, отлично, хорошо все. Все <звы> хорошо. Сейчас будем ставить крестец. Торчит он у нас. Угу. Дох. Выдох. Молодец. О, отлично. Отлично. Сейчас будем двигать в левую сторону. Позвоночник, убирается колеоз и ротированные позвонки. Глубокий вдох, выдох, короткими дышим, дышим, дышим, дышим. Молодец. Дышим, дышим, дышим, дышим. Почему отлично, хорошо. Хорошо. Отлично. Еще раз. Глубокий вдох. Чуть -чуть вниз. Угу. Выдох. Отлично. Уже лучше становится. Еще раз. Третий. Больше трех нельзя. Хорошо. Вдох. Выдох. Отлично, молодец. Молодец, хорошо подумал. Молодец, еще сидя, посмотрим. жили жили жили не вставим. Сейчас будем формировать лордоз угу. правильно анатомический изгиб поясничного отдела. Так. Четыре, три, два, два. Со второго начнем. Так. Второй символ торчит у тебя. Четвертый. Дох. Выдох. Третий. Дох. Выдох. Дох. Выдох. Еще раз немножечко выдох, хорошо. Угу. Теперь давай без подушки. Приподними животик, подушку вытащим, принимая положение лежа. Руки вдоль тела. лежа уже лучше. Угу. Расслабь, расслабь мышцы. Так, второй. Третий мне не нравится. Как торчат. Вдох. Выдох. Третий. Вдох. Выдох. Хорошо. Хорошо. Отлично. Отлично. Угу. Угу. Так. Второй ротирован вправо. Сейчас будем равнять. Угу. Угу, хорошо. Отлично. Сейчас отлично ровно все идет. Угу. Глубокий вдох, выдох, на выдохе расслабь ноги. Вдох, на выдохе расслабь ноги. Хорошо. Принимаю положение, сидя ко мне спиной. На ту угу. Плечи вперед. голову опусти. Отлично. Вообще ровненько стало. Хорошо. М -м -м. Молодец. Пальцы в замок и на затылок. Да, подними тело. Подними голову. голову. Да? Вот сюда. У -у -у. Глубокий вдох. На выдохе расслабил мышцы спины. Расслабь, расслабь. Хорошо. Вдох. На выдохе поднимаем голову. Раз, два, три. Хорошо. Держим руки. Не опускаем. Угу. Глубокий вдох. На выдохе посмотрели налево. На Глубокий вдох. На выдохе посмотрели направо. Раз, два, три. У -у -у. Хорошо. Угу. Плечики. Вдох. Выдох. Раз, два, три. Вдох. Выдох. Раз, два, три. Вдох. Еще раз. Вдох. Раз. Вдох. Три. Хорошо, отлично. Сейчас будем растягивать грудную фасцию. Угу. На выдохе расслабляешь руку, не борешься со мной. Вдох. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Хорошо. Вдох, выдох. Хорошо. Отлично. Четыре. Подмышки пятые наверх. Локти прижми. Угу. Глубокий вдох Не-не-не, ложись на меня сначала Голову опусти Полностью ляг, глубокий вдох Вдох Выдох Хорошо Вдох Выдох Ох, Уши должны на месте wow. Ужас Таз не отрывай, вдох Выдох Раз, два, три Четыре, пять, пять. пять. пять. Молодец. Как чувствуешься? Хорошо, хорошо. Нормально. Нормально, все хорошо. Угу. Присаживайся.